Всем привет! С вами Сергей Иванов и я продолжаю диету Samsung. Как я вам обещал, я буду говорить правду, только правду и ничего кроме правды про свою диету. Ну что со мной происходит? Значит сегодня тема такая. После 20 -го дня голодовки на моем теле появилась сыпь. Кроме лица везде, там на спине, на животе, на ногах, ну, там, внизу. Вот. Сып такая специфическая, чешется очень сильно. В некоторых местах чешешь, ну, контролируешь, но ну, бывает, ну, задумаешься, что о чем-то рука сама начешет до крови. Там. Фото, видео я приложу здесь вы увидите вот. значит и начал разбираться интернет нам же в помощь вот. в интернете это описывается при голодовке сыпь которая обусловлена кетозом то есть когда жир расщепляется организмом а жир это для организма для нашего тела любимого. Вот. это энергия Значит, при расщеплении выделяется. Ацетон, ацетон. Ну и ацетон выходит не только значит, через дыхательные пути, там, там, мочу там, и так далее. Вот. Ну и через, якобы через тело он тоже выделяется. И при выделении вот происходят такие язвочки. У каждого пишут по-разному. У кого-то это никак не проявляется. У меня именно это проявилось. Значит, там всякие есть методы, как с этим бороться. Я забил на это, не стал бороться, никакую, ничего не хочу привносить в свою голодовку. Все по минимуму, поэтому терплю, скажем так. Не постоянно чешется приступами. Зрелище, как вы уже обратили внимание, такое не очень приятное. Вот. Единственный нюанс такой, бывает под утро, значит, когда вот, -вот будильник сработает, <смех> начинает это все дело чесаться, и ты просыпаешься. Вот. Ну и ночью бывает, просыпаешься от того, что ты что-то там чешешь у себя. Вот. А, обычно, когда вот что-то чешется, почешешь и как бы проходит тяга. А здесь что-то как чешешь, чешешь, чем больше чешешь, тем чем, чем больше чешутся. Вот как-то так. Поэтому на каком-то моменте ты понимаешь, что дальше уже будет физическое разрушение покровов тканей. Да. Вот. А, ну вот как-то так. Ну пишут, что я не знаю, не знаю, чем закончится голодовка, но моей ситуации поэтому подписывайся чтобы узнать чем все закончится для меня это голодовка голодовка она по-всякому может закончиться а учитывая что это не простая голодовка а голодовка посвященная компании samsung эм, э, так ее эм, потому что я хочу сделать компанию samsung лучшей в мире для этого для... никакие для... А для этого я всего лишь хочу встретиться в городе э, Республики Беларусь, у себя на родине, в городе Минске, у себя в простой, скромной квартире, без хайпа, без журналистов. Но я вам расскажу по секрету своим чем все Вот. Без журналистов, без посторонних глаз, с самим президентом компании Samsung. И это не ультиматум. Вы понимаете он вправе принимать любые решения это его путь и выбор это мой путь и мой выбор вот поэтому как говорят э, эксперты в интернете э, когда голодовка заканчивает человек эти, это сыпь ну, она сама собой проходит правда не знаю какие повреждения если чесаться очень сильно то наверно будешь есть там <сёк> шрамах был... я там был ранен <сёк> ну ладно <сёк> вот. Кром... без смеха вот. так спасибо за подписку на этом канале на, на этих каналах будет не только про голодовку это всего лишь маленький этап жизни будет много чего интересного полезного для Беларуси, для России, Украины, для всего мира. Так что экология, она лишь такая, тем более разумная, не продажная продажная вот эта вот экология зеленая, которую беспредел творят и людей своим экологизмом. Значит, спасибо за подписку, донаты, спасибо. Значит, напоминаю те, кто хочет провести свой эксперимент надо мной. То есть, э, есть такая идея, на нее тратиться не хочу, принципе, вот, Узнать, сколько в теле витаминов, в моем теле витаминов, в разных ситуациях, при таком большом сроке голодания, э, голодовки, Samsung. Вот, поэтому присылайте донаты, пишите да, тест, ну, к донату тест на витамины Samsung, вот так и пишите тест на витамины Samsung. Тогда это пойдет на тест, а так потрачу. Напишите потрачу на себя, на свое разумное потребление. Вот, значит, а, я плачу на выбор, да, я добропорядочный гражданин, и поэтому плачу на люди согласно законодательствам. И вам это советую. Это очень правильное дело. Мы же не дикари в лесу, а мы общество, коллектив. В коллективе мы должны Организации. подписывайтесь пишите кстати комментарии да неприятно там подсчитываю значит чтобы комментарии если вы, вы прочитали этот комментарий соответствует и вопросу соответствует вашему вопросу, надо писать еще один заполняйте просто чем больше будет комментариев ну, Лайков, значит, я понимаю, что вопрос, он как бы нужный, и он, как правило, ранжируется, ранжируется, ранжируется выше. И мне будет проще так смотреть и отвечать на вопросы, на ваши вопросы, предложения, жалобы, претензии, идеи компании Samsung. Ох, накопилось, есть что сказать и предложить директору, ой, какому директору? Президенту компании Samsung. На этом все. До встречи. Голодок продолжается. Подписываемся. До встречи в следующем видео. Я надеюсь, мы встретимся.